Баночки денег. Смартфон съедает много денег? Все. Тариф. Все. Это пакет минуты, смс и интернет всего за 300 рублей в месяц. Так. Я надеюсь. Ну да, ну за да. вот все. Кому денег? Билайн. Просто удобно для тебя. Новая линейка. для развития иммунитета. Сегодня я укрепляю твой иммунитет с детским питанием Мантри, содержащим бифидобактерии БИ, подобные тем, что содержится в грудном молоке. Нам-3. Надежная защита малыша. его, на все. Лечишь лечишь, мажешь, мажешь. Главное не забывать не пропускать. Но я нашла простое решение. Активный комплекс с проретинолом А и пептидами стимулирует обновление клеток для тройного лифтинга. Разглаживает, укрепляет, подтягивает. Тройной лифтинг-эффект всего за 4 недели. Я вижу результат. Попробуйте и вы. Возраст эксперт от Лориат Париж. Уход от экспертов по доступнеце. Мы этого достойны. Когда люди суд его выпустить, поедит звоню. Вот отвечает плиточных людей, а затем-то за безупречный внешне Качество для профессионалов. Я глаза на мокром месте от пушистых котят, потому что у меня аллергия. Терегил помогает справиться с разными симптомами аллергии. Аллергия уникальна, атерегил универсален. От создателей хочу пьян. Константин Милаза объявляет новый кастинг. Ласковый май. Иванушки Интернешнл. Смэш. Наш постоянный клиент, тот еще алкаш. А вот жена у него несчастная девушка. Сколько она с ним мучается. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да, к девушкам, как обычно. Да, верно. У -у -у. И еще мой бы, пожалуйста, коробочку. Одну где? Одну. А -а -а. Скажите, а Шакуров позавчера сюда приходил? Позавчера? Да, с утра заводка да, приходил. Так я ему продала. Сюда. А потом он еще раз приходил. Так я его с магазина выставила. Давай, иди, нечего тут. Глазай, водочка! Так, я тебе все сказала. Мало того, что сам Киану пришел за водку, я ребенка с тобой, прием. Это не ребенок, это моя дочь. Знаешь что, иди-ка ты домой, отведи ребенка, а потом приходи. А с ребенком я тебе водку продавать не буду. Мало ли что, запьешься по дороге, и за дом не дойдешь. Так, я тебе все сказала, все, шалом! Значит, с дочка сюда пришел, с и ушел. Это вы портоволок Аш-Семенов, спрашиваете? Да. Так я его Я что ты моя принадлежа, но Саша! Саша, Саша кажется, я поняла, кто это. Кто? Мы за тобой в циклатуре выключили свет, калину пришла посетительница. Молодая девушка. До сих пор должна быть у него. Это точно она. Спасибо большое. Да, было вчера. Да, я как раз с работы прекращался и тут мимо проходил. Ты этот горган продавать не не стало. Он все уже отписывает мне что-то на Это может. Да, займи, купи, вот. Не же сыгран, до 3 квартала, туда. Ну Давай. пойдем домой? здесь. Да, ну, пап. Кому сказал? Вам не стыдно, так с ребенком разговаривать. Че? Смыс, стыд? Типа, пошел отсюда! А почему вы со мной так разговариваете? Че, не нравится? Так, лучше! Потом второй вышел, дал его второй глаз. А туда не пошли, его видели? Я же потом ничего не видел. Угу. А описать этого второго алкаша можете? Хромое. Хромой. С палочкой. Хромой. Да я его знаю. Он, конечно, сходил, будто он попал. Так это что ж получается? Я Гришку-то выгнала. Он с этим хромом встретился, и они пошли вместе вот купить. А знаете, где этот хромой живет? Слушаюсь, Агалаевц. Дмитрий Сергеевич, поговорю, я с местными. Выяснил следующее. Наш горе-папаша ходил, спил весь день и дочку за собой таскал. А потом пошел к одному алкашу домой, его тут э, все храмы называют, и дочку с собой взял. Адрес этого хромого выяснил? Да вот я как раз к нему сейчас и направляюсь. А вы с Шакуровым поговорили? Нет. Он не в меня, он в состоянии. Нашел в больницу спирт и нажрался. Он как боле, блин. Потом я не выдержал и позвонила участкованное. Он пошел к одному мажору, а там, видимо, ему на и учителька вместо того, чтобы разобраться, он пошел ко мне и стал намекать, чтобы я вообще туда не лезла. Ну, в детстве виделось. Почему темнокожие в день все позволили? Ты еще? Да. да я тут это. Помните, вы меня по поводу материала просили? Ну, просил, как на ту неделю было. Лучше позже, чем никогда. Я тут все принес. Ну ладно, положи на стол и не мешай. Расскажите, а вы в ВВД обращались или по школу? Да, конечно, в ВВД я тоже ходила. Оттуда даже приезжали к этому мажору, но он, видимо, не взятку дал. Понимаете, он всем взятки нарастыкал и теперь делает, что хочет. Mm -hmm. Музыка, гулянки, и круглые сутки. А однажды он даже поставил у себя в бассейн. Что-то в квартире. Ну да, помните, они со своими дружками-мажорами ныряли в этот бассейн, пока он не порвался и меня не затопило. А когда ночью, он с на балконе, телевизор в да, да. Вы что, меня нюхали? Я... Нет. Нет, сама не нюхала, вы меня нюхали. Девушка, вам показалось, вы что? совсем уже. Да полностью никого я не нюхал, у меня просто нос зачесался изнутри. Так, батарея оставил, и не было отсутствия складного. На угу. Не она? Чего там бурчишь? Да не она, ни запах, ни голос. Gracias, no, no, no, no, no. Мы нашли наш запрос, подготовили письмо. По этому письму мы получили вот эту вот справку. что, ознакомьтесь, а потом... А, а потом... <Слышко> а А что ты видел, в Это она? По этой местной незнакомке? К сожалению, нет. Слушай, а я еще кое-что узнала, что может тебе помочь. Оказывается, у нас сегодня по прокуратуре бегают студенты юридических вузов в разных годов. В смысле бегают? Ну, ходят по отделам, просматривают архивы, наказываются с документами. Так, возможно, это одна из студентов. Нельзя допустить, чтобы она ушла. И я знаю, как это сделать. Алло, это помощник прокурора Максим Рюмин. Я обнаружил труд. Да, да. Адрес? Простите, пожалуйста, я ошибся. Извините. Так вы живы? Максим Ленов, а. прокуратура. А. У вас было открыто, и я его шел. У меня всегда открыто. Какой еще день? А сегодня? Сегодня. А, а тебе чего нужно-то? Я ищу Лену, дочь вашего дружка Григория Шакурова. Мне известно, что позавчера вы их видели. Да, да. Видел. Я пошел в магазин застрелиться, а там с смолует. Он меня бутылкой попросил. А потом? Потом. Потом мы пошли ко мне. А его дочь? На она с ним пришла. Она ждет его, куда он ее а дальше что было? Не помню. А дальше его дочь бесследно пропала. И мне кажется, что не без вашего участия. Э, лошади не гони, Я тут причем. О. Спасибо. важно для меня. Ладно. Ох, мы с Ландышем очень приятно. Ну, а я просто говорю. <как> общем, пока ты будешь тут, я побегу в архив искать свою любовь с 10-100 они сейчас конечно, в столов, кажется, на обеде. Миша еще весь такой расстроенный в тот день был. И чем же он был расстроен? А с женой у него проблемы. Вот он мне душ-то изливал. Говорит, она его не понимает. Жить ему не дает. Он сказал, что хочет от нее уйти. Куда ж ты от нее уйдешь? Уложите желтнощик общая. Крымки поймут. Крымки поймут. А, Людке, на что такое счастье, как ты, нужна? Слушай, ты не знаешь и не торопись. Я потому что ей не нужен, но вот. А у меня с дочкой примет. С чего вы? Ну она же бездетная. Ну что, а? Ну она же женщина. О ребенке он мечтает, а детей иметь не может. Он Ленка то у меня, смотри, оказывается какая, он девочечка у меня. Женка, у меня распространенная ленина, а он не сама он Да. Ну а она то Но может быть и примет. А, а вот жена твоя, она ради тебя отпустит Ребят, а кто ее спрашивает-то будет? Чем в общем, не будет. Да, ладно, значит... не туда... в, в общем, посидели, мы с Гейши еще часок. Уже и добили, а потом он с Леной ушел. Так, куда ушел? Ну откуда я знаю? В наверное. Так. И что из себя эта любовь представляет? Да, не сгреши два сапога пара. Тож пьешь ее, что ли? Да, бухает. Правда, при этом еще работу подходить и А, поточнее, можно? Где она работает? Да, в нашей коммунальной службе дороги там убирает и прочее. Слушай, я тебе все рассказал по-честному. Может, ты меня проспортируешь? Лечиться вам надо, а не обохмеляться. Да, слушай. Беломогов Дмитрий Сергеевич? Да, я. Кто это? Оперуполномоченный Самохин. Мы тут девочку нашли, пяти лет. Она сейчас у нас в отделении. Да, прошу, я сейчас солью. Сплатно, смарт не подойдут. Нужно специальные лекарства. Это не один день. Есть большое день. Вторжение от волос после окрашивания, но это быстро проходит. В горницу дает руки стойкий цвет и так свежего окрашивания. Его спилок языка остается сиденьем, а масло и мед фиксальный цвет внутри волоса. Цвет, как и волосы, сохраняется уже 10 недель. Ты в восторге от блеска и удивительный мягкий волос. Каждый день твои волосы, как после свежего окрашивания, новые руки, стойкий цвет. Несколько с роликовым аппликатором помогает быстро снять зуб и охлаждать кожу. Финистер умуся, спасение от зуда. Что делает твою походку уверенность? Безупречная кожа. Винус и Алый нежно отшелушивают, благодаря пяти лезвиям. А увлажняющие подушечки Алый помогают сохранить естественную увлажненную кожу. You yeah. cool. yeah. Я считаю, Да к тебе красивый мужик, либо жена, либо да А почему эта прокуратура мне так заинтересовалась? М? Вы знакомы с Григорием Шакуровым? Гришельцев? Да, знаю, такого. Ну что? Насколько я знаю, в общем, отношения. Отношения. Да нет, так просто. Общайтесь. Просто упивайся вместе, да? Ну это моя личная. Угу. Ладно, он приходил к вам позавчера? Приходил громко сказано. приполз, пьяный, халам. Он был один или дочкой. А какое вам дело до всего этого? Его даже пропала. Пропала? А я-то тут при чем? А я слышал, что вы предлагали ему жить у вас, вместе с дочкой. А откуда вам это известно? Ну, это не имеет значения. Да, был у меня с Григорием такой разговор. Славная у него дочерка. Да и он-то сам по себе, мужик-то неплохой. Как бы не слышать. Где сейчас его дочерка? Да, Я-то почем знаю. Мы уже сказали, что позавчера он приходил. Ну да, приходил, молодец, без дочери. Как без дочери? А где же он потерял? Ты да не знаешь, я... Да, да. да вот, смотри, сейчас хотя бы вот где вот наш спросит. Скажи, ко мне прямо сюда приперся? Ну, ребенка с ним не было. Я ему сказала, чтобы шел отсюда, не мешал мне работать. Ну, прогнай его. в кабинете. Потом. Приходит в себя, вроде нормально, но напуган молчит, не разговаривает, видно да. Ждем детского психолога. Должен приехать, попробовать с ней поговорить. Где мы стройки. Женщина гуляла с собакой, услышала какие-то странные звуки, похожие на детский плач. Позвонил нам. У нас сразу выехал куда? Но, это же буквы 2. Ну, то, что я там увидел, зрелище, мягко говоря, а -а -а. для Стабанина. Девочка была веревкой, по-моему, привезла, наверное, что-то не сбежала, представляете? Ну что там там случилось? Ну, мне конкретно сказали, что у меня сердечный приступ случился, а девочка веревку сама обязательно не смогла. Вот, у целого посидела рядом с Как это она вообще в оказалась? Похитила ее, наверное. Сколько таких случаев? И меня вам рассказывает Ну да. Скажите мне. Девочка. Девочка. Я думаю, что вы не звоните. Только сначала уговорить вас. Смотри, я молодец. Да, похоже, не она. Ще раз тогда, девочка. Это только того, Игорь Ну да. Я, конечно, понимаю, что это могло позвучать, Ой, мне кажется, так романтично. Правда? О, а какие ты пришел в ядрике? Адаматом. Правда Ой, как интересно. Только тут я все равно, я уже всех обнюхал. Пойду в архив, понюхаю и дам. Видимо, она победила над домом. <свист> <свист> Как-то с ним И Люба сказала, что с тот приходил к ней на работу, он был пьян, но дочки с ним уже не было. он уходил еще с дочкой. Так что, получается, он потерял ее где-то по дороге. Значит, нужно послевить по его маршруту. Обратите, и здесь, и, возможно, кто-то с какой Что-то я беру на себя. Угу. Ну, идите. Да. Максим Юрьевич? Да. Я попробую это девочку. А вы кто? Мария слушай. Я еще в Я как-то знаю, где она. Девушка, можно вас на минутку? Че, надо? А вы, случайно, не студентов? Ничего. Вы ничего не уходите? Просто хотел с вами прощаться. Покеда? Ты у меня Эй, что делаешь? И ничего, мартите. Нет, ты только что меня нюхал. Я, да вы что делаете? Мне больше нечего вас нюхать. Что? Взращение. Недавно нам поступила жалоба о заседании детского сада. На одном очень полезнее шеи воспитательные все равно, что девочка очень должна